Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства вместе с военнослужащими, участвующими в учениях, отпраздновали Ельчер Шенбеси. Встретившись с личным составом в преддверии праздника Навруз, который отражает национально-духовные ценности и является одной из древних традиций азербайджанского народа, Министр обороны принял участие в праздничном веселье, а также побеседовал с солдатами и офицерами, собравшимися вокруг костра. So oh. В ходе встречи, военнослужащие подчеркнули, что охвачены постоянным вниманием и заботой государства. Отметили, что боеготовность, социально-бытовые условия, морально-психологическое состояние и боевой дух личного состава находятся на высоком уровне. Военнослужащие также выразили готовность выполнить любой боевой приказ Верховного Главнокомандующего.